Здравствуйте, меня зовут Елена Верещагина, я координатор открытых лекций через клуба И мы начинаем. Тема сегодняшней лекции ⁇ Не последняя диктатура Европы, как писать о Беларуси и почему это касается всех. Наш гость ⁇ журналист и писатель из Бельгии, Кристоф Бракс. Он знает нашу страну не поверхностно, бывал здесь не раз, в том числе на выборах 2020. И результатом его наблюдений стала книга «Восстание против Лукашенко». Это блестящий пример соединения политического анализа, репортажа и исторического экскурса. Так Беларусь становится ближе и понятнее западным читателям. А кроме того, это пример объяснительной журналистики большого формата, которая полезна и за пределами, и внутри страны. И поэтому мы хотим, чтобы Кристоф поделился профессиональными секретами, как работать на таком журналистском уровне. Те, кто слушает нас в Zoom, пожалуйста, пишите вопросы в чат. Те, кто с нами в YouTube, тоже пишите вопросы в чат. Наиболее интересные мы озвучим после основной части. На этом у меня все. Я передаю слово Кристофу. Итак, Кристоф, я бы хотел дать Okay, hi everyone. Um, well, first question which I always get and which I always like to comment on also is why the hell does a Belgian TV maker and journalist write writes a book about Belarus? Actually, we have to go back to when I was very young Um, I'm born in the 1960 s, and as you all know, um, the Iron Wall, the Iron Curtain, uh, lasted till the nineteen s, nineteen eighty nine. Actually, recording in progress. And um, I was always interested in uh, the Soviet Union. Um, I was always interested in Soviet Union, and especially in what was called or what is now called the Soviet states. I think about Turkmenistan, about Kazakhstan. About Uzbekistan about about uh, Azerbaijan, I hear myself a bit double but in Azerbaijan in Georgia in Ukraine and also in Belarus of course although I never was in Belarus before 2015 so around 2015 I uh, met some uh, Belarusians who were living abroad in uh, Portugal um by the way in, Встретился с белорусами, которые жили в Португалии, почему-то себя слышу. Итак, я встретился с белорусскими друзьями, и они были позиционными настроенными, они жили в Западной Европе, и они постепенно стали меня приглашать в Беларусь. Я помню, что первый раз, когда я был в Беларуси, в 15-16 годах, и я был в шоке от такой брутальной архитектуры, которая нам нравится. И мне очень понравился городской фестиваль «Булица Бразил». Мне очень понравилась белорусская кухня, мне очень понравился ресторан Simple, например и разные бары. Все постепенно для себя открыл ваш город, страну, культуру, архитектуру. Я очень люблю смотреть, как выглядит странно, вот вписывается КФС, например, в минскую архитектуру, вот это брутализм, вот этот. И так вот возвращаясь к детству, вот у меня была мечта, и потом я в 1986 году приехал впервые в Советский Союз. А в то время в моем возрасте большинство моих сверстников уже побывали в США. А меня всегда интересовало Советский Союз и постсоветские государства. Мне очень хотелось посетить Беларусь. Впервые, как я уже говорил, я посетил Беларусь в 2015 году. У меня, мне понадобилось время понять, как работает диктатура Беларуси? Потому что я помню, впервые, когда я появился, у вас уже после выборов, люди еще негодовали по поводу их, и я думал, какая-то очень мягкая диктатура, я подумал. И только когда в 2020 году э, я понял, даже незадолго до этого я стал понял, что политический режим Беларуси никакой не мягкий, очень а, жесткий на самом деле с такого сталинистского плана. Но поэтому я заинтересовался вашей страной и написал впоследствии книгу. Сейчас я расскажу, планировал ли я эту книгу и как это все было. На самом деле не планировал, честно говоря. Я написал книгу, потому что я разозлился. Я разозлился, когда я увидел выборы двадцатого года в вашей стране. Я был в стране во время спортивной кампании. Я официально не был как журналистом. Я там был под другой причине, якобы, то есть я навещал свою девушку. Я перед выборами. Участвовал и посещал встречи с участием Тихановской и Колесниковой. Я разговаривал с большим количеством людей на улицах. Я увидел насилие и ужас, которые последовали после избирательной ночи. Потом я несколько дней еще оставался в Минске, но там было становилось опасно. И в августе 2020 года я уехал. На самом деле. У меня не было плана написать книгу, но все эти годы до этого я делал записи. Несмотря на то, что я активно работаю на телевидении, в 80-х годах 20 -го века и в 90-х годах я писал для ведущей бельгийской газеты. Я в Ираке был как журналист, я писал про Сараева. И там был, ну, там стало опасно тоже. И я начал работать режиссером начал делать документальные фильмы в течение 20, 20 следующих лет, 30 я этим занимался. И пока я посещал Беларусь, я делал записи, потому что мне ваша страна показалась такой интересной, что я понял, что я написал на фламандском языке эту книгу, на голландском. Но я понял, что все эти истории, которые я там описываю, они случились во время моего присутствия в Беларуси до этого. Например, однажды я на пару часов меня задержали в аэропорту, потому что одна из старых камер, не цифровых, а таких камер 70-х, Там был какой-то ядерный элемент в этой, в этой камере, поэтому меня задержали. Вот, в общем, очень было много интересных историй, и тут я возвращаюсь к вопросу. Планировал ли я написать книгу, и в начале девятнадцатого года белорусские друзья сказали мне, что хотят вернуться в Беларусь, потому что они очень сильно надеялись, что впервые в истории Беларуси как они мне говорили, появились люди, которые смогут победить Лукашенко в избирательной кампании. Многие, с кем я встречался, говорили, что в этот раз, на этот раз, благодаря цифровой эпохе будет невозможно или практически невозможно подтасовать выборы. Как вы знаете, Барика, Тихановская и другие... Были теми людьми, на которых надеялись белорусы. И вот мои белорусы, знакомые, надеялись вернуться и поработать с волонтерами поддержать эти группы противников Лукашенко. Потом, что случилось, началась пандемия, связанная с ковидом, и она на меня сильно повлияла. Я лежал в в больнице. Пять месяцев не стало с кровати. Я в Восточной Европе жил тогда. Занимался являлся директором телевизионной компании. У меня было 10-12 э, стран, которые, проектами, в которых я управлял. Беларусь там не было, потому что нет коммерческого телевидения в Беларуси. Но поэтому мне приходилось очень много искать белорусское. Воздушное пространство по дороге. К Грузию, например, И появился еще один шанс посетить Беларусь. Но потом, как я уже сказал, началась пандемия, я очень сильно заболел в Гонконге. Я вернулся в Будапешт на свою базу. И нужно было вернуться в Бельгию где я сейчас. И я месяцами лежал в кровати действительно месяцами. Я получал очень сильные лекарства. И однажды Валентина, которая является главным героем, героиней, это ее не настоящее имя, потому что практически у всех героев книги сменены имена в цели безопасности. Так Валентина мне позвонила и сказала, «Кристоф, вы так больны, но я думаю, что что-то происходит в Беларуси, я думаю, что мы победим в этих выборах. Приезжайте, пожалуйста, посетите наш город». Посмотрите сами, что у нас происходит. К тому времени я так много пролежал в кровати, уже никакого телевидения уже не делал, что-то писал и сказал, «Хорошо, я буду рад это сделать». И вот а, мне вкололи лекарства, чтобы я смог полететь в Минск, я был слишком слабый. Ну и, как я сказал, я уже официально не как журналист прилетел, а официально я приехал к своей девушке. И вот так я попал на вот эту избирательную кампанию. Как это все воспринималось в Западной Европе? Потому что перед тем, как в Беларусь, в своей старой газете, вот, где я в 80 90-х работал, я еще официально там числюсь, они, я попросил у них официальную защиту. На случай, если меня арестуют в Минске, потому что мы знаем, что а, в какой-то момент а, это могло начаться. А, они сказали Нет, мы не можем тебе помочь, потому что, во-первых, нет у нас а, никакого а, посольства бельгийского, но, ну, во-первых, во-вторых, там очень опасная ситуация будет, и во время избирательной кампании большинство цифровых каналов будет отрезано, остановлено, интернет. Как вы понимаете, часто не работал. Только государственные медиа имели доступ к интернету или Белави. Все остальное не работало. Ну, как я уже говорил, я был болен, но я полетел. И Валентина с друзьями сопровождали меня. У них было одно общее. Они все поддерживали оппозицию, конечно, но и они все... Представляли разные части оппозиции. Кто-то раньше работал с Борико, кто-то дружил с Колесниковой, кто-то представлял Тихановскую и другие позиционных, других позиционных лидеров. Но их объединяло то, что они выступали против Лукашенко. И они мне поводили по Минску, повозили за пределами Минска, как я вам уже говорил. Эта книга была написана из-за моего моей злости и потому что я увидел абсурдные фальсификации результатов выбора выборов я был в школу где, где были избирательные участки я говорил с наблюдателями с независимыми наблюдателями в том числе оппозиционными и я Буквально увидел, как режим фальсифицировал процесс избирательный. И я даже не думал, что тогда в избирательной ночь он не победит вот с таким отрывом, он скажет, ну, там было, скажет, ну, там было 36%, там, они а сколько там у него было, да? Нет, он в своем стиле. Победил с громадным отрывом, и меня это очень удивило, потому что все люди, с которыми я разговаривал до этого, они говорили, что мы не будем за него голосовать. Я очень разозлился на это, этими абсур Эти абсурдными фальсификации меня разозлили. Я разозлился, потому что все это написано в книге, которая уже готова. Мне сказали, что даже мертвые могут голосовать в Беларуси мертвой души, что до этого а, были заполнены уже бюллетни а, именами людей, которые уже ушли из этого мира для того, чтобы поднять явку и увеличить количество людей, поддерживающих Лукашенко. И вот а, я видел вот эти протесты против Лукашенко. Я видел жесткую сторону белорусской, белорусской диктатуры и очень похоже была на северокорейскую. Я был в Ираке, Афганистане, и поэтому я видел насилие в своей жизни, но я не привык к тому, что вот насилие такое происходит в Европе. Я последний раз такое видел в Косово и в Сараево в 90-х годах 20 -го века. Потом, спустя в течение 20 лет такого насилия больше не было, до августа 2020 года и того, что происходило в Минске. Меня это очень разозлило, впечатлило. Я иногда должен был спасаться бед, бегством, чтобы меня не отколошматил ОМОН, и некоторых очень сильно ОМОН бил. И я рассказываю, в книге о нарушениях, о нарушениях прав человека, о избиениях, о тюрьмах, о пытках. Меня от этого всего воротило, и я начал, конечно же, писать для бельгийских газет и журналов о том, что я увидел собственными глазами. Я прямо со своего телефона отправлял это из Минска, и свои фотографии прямо отправлял им через WhatsApp, в газеты, но это все было анонимно, и я даже не подписывал своим именем под эти материалы, потому что я боялся, что люди, которые мне помогали, белорусы, они их потом впоследствии накажут за это. Их найдут, накажут. Все эти статьи были опубликованы анонимно о том, что происходило в ночь выборов и до этого, и после выборов. И потом мне позвонили, редактор позвонил, он пожилой человек, известный издатель, и сказал, «Такие ужасные вещи ты описываешь, напиши книгу об этом». И вот тогда я подумал, почему бы не написать. То есть, это не планировалось, это просто появилось, потому что таких книг, в принципе, о особенно и нет. В принципе, белорусы сами не могут об этом написать, потому что они подвернутся преследованию. А как иностранец... Я думаю, что последняя книга была написана 6-7 лет назад иностранцами. И вот я написал книгу о этих событиях. Тут я перехожу к следующей теме уже, отвечая на вопрос, как я оформил свою книгу для того, чтобы западные читатели понимали, что происходило в Беларуси, и чтобы они ощутили, как себя чувствовали белорусы, которые... Мы ходили на улицы, которые протестовали против Лукашенко. Мне нужно было сделать так, чтобы в книге были истории людей. В то же время мне нужно было рассказать об истории Беларуси, нужно было объяснить политический контекст, что очень сложно сделать даже для образованных читателей из Бельгии, Голландии. Помню, что многие вначале даже не знали, как появилось название Беларусь. И все меня спрашивали, это белые русские, которые в 17-м году после революции... Убежали от красных русских, основали свое государство на, на границах Польши, Литвы и Латвии. Я им стал объяснять, что нет, нет, все не так. Поэтому мне нужно было объяснить, что такое Беларусь. Ну, что Беларусь в глазах европейцев неизвестный малый брат. Я должен был решить, как я буду писать свою книгу. И я решил что я пойду по пути своих любимых писателей. Два из них – белорусские. Конечно же, Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат. Есть Алис Адамович, тоже белорусский писатель. Однажды он написал, я хочу перефразировать, что самый лучший способ расковать об ужасах, того, что происходит в 20-21 веке, это не создавая художественную литературу, а рассказывая, пересказывая истории людей, которые это видели своими глазами, и которые видели это каждый день. В то же самое время, мне удалось встретиться с Решидом Капустицким когда он работал журналистом на разных континентах. Мне всегда очень нравилось то, что он сделал. Он брал интервью у людей на улицах, у школьных учителей, у безграмотных людей, у министров, если так получалось. И этот масштаб интервью он вплетал в свои рассказы. В своей работы. Это техника, которую я тоже использовал во время работы на телевидении. И я делал шоу, которое было популярное в 90-х годах, когда я брал интервью у людей на определенные темы. И каждое шоу было основано на четырех историях людей, у которых одна и та же проблема. Например, Например, на четыре дня я уезжал в бельгийские тюрьмы и брал интервью у людей, которых выпускали, и в течение целого дня я был с ними. В понедельник, я, например, был с женщиной, которая провела 20 лет за решеткой и ее оправдали. А во вторник я провел, например, с человеком, который два месяца провел в тюрьме до этого и это было очень популярное шоу. Я подумал, вот эту технику как раз и нужно использовать. Просто общение с обычными людьми, с первосречными на улице. Конечно, я понял, что мне нужны переводчики для этого. У меня было очень много белорусских друзей, которые меня водили по Минску, возили по стране. Они помогали мне. Брать интервью, когда люди не могли говорить по английски, по немецки или so, другом языке, который, мне я владею, я всегда говорил, говорил, говорил с десятками людей в день и я записывал их истории. Как я уже сказал, к сожалению, многие из вас еще не читали книгу, она недоступна еще на других языках, а сейчас мы переводим на литовский, на английский, скоро переведем. Сейчас я попытаюсь ответить на вопрос, как вплетать эти личные истории и мою личную историю. Помните историю с той камерой, из которых меня задержали на несколько часов в аэропорту. Как это все вплести в политический контекст? Это все сложно. Особенно для обычного читателя это будет сложно понять, потому что во время написания книги я понял что мне нужен нарратив. я мой время от времени я мог вплетать туда какие-то исторические политические вещи потому что эти части должны быть привлекательны как на телевидении я вот подумал после этих личных историй к сожалению даже историях о том, как людей похищали, которые интересны для чтения для восприятия читателями, как бы это страшно изучало. Вот у меня была проблема, как вплести туда, вставить исторические факты, сделать такие политические экскурсы. И я вам уже говорил, я хотел рассказать западным лидерам, а западным читателям, а в вашей стране, о том, кто такой Батька Лукашенко. хотела сказать о Холокосте, который в 40-х годах унес жизни многих людей в Беларуси. хотела рассказать о 30-х, 50-х годах и о Во всем этом хотел рассказать. О белорусском э, аппетите, который о том, о любви белорусов к холоднику и к драникам, хотел рассказать о гопниках, обо всем этом хотел рассказать. И я понял, что мне нужно рассказать обо всех фактах, связанных с вашей страной, но как же это все сделать? Я не мог шокировать западных читателей большим количеством информации, которую сложно воспринимать. Ну, у меня были тестовые читатели, но я использовал телевизионную технику, которая называется клиффхэннер. Или, в принципе, это означает... Ну, это история, название связано с американским сериалом 80-х годов. Так, такой был сериал, где в первом или втором эпизоде человек пытается там удержаться на обрыве, и, по сути, в конце каждой серии там был момент, когда вызывался интерес читателей, чтобы они возвращались в следующую серию. И эту технику я использовал для того, чтобы приходить от, от одной головы к другой, даже между историями. Например, помню однажды, после протеста, где Тихановской медали выступить, она уехала. Наверное, Помните, что это было выступление, вот, это ралли было э, за несколько дней до выборов. И, И вот э, я вот как раз встретился со своими друзьями в еврейском ресторане, в Цимис. И я заканчиваю эту главу. Описанием того, как я сижу с белорусскими друзьями в этом ресторане, и спрашиваю их, них, знают ли они, что произошло вот в Беларуси в 40-х годах во время Холокоста? И в начале 4 главы я рассказываю о том, что произошло в Малом Тостинце во время Второй мировой, во время Холокоста. Эти небольшие техники, приемы я использовал в протяжении всей книги для того, чтобы перемещаться от одного момента в другой, от главы к главе. Еще один пример – это когда после одного из протестов я сидел в минском ресторане, туда зашла Мария Колесникова, и я хотел с ней поговорить. Но люди, которые были со мной, сказали, не делая этого, потому что за ней следят КГБ постоянно. И спустя две минуты появились два странных человека и заказали воду. сидели переводу в 10.45 вечера. Они смотрели на Колесникову. Я понял. Мои друзья также мне сказали, что эти ребята были из КГБ. Они постоянно за ней следят. Я использовал этих описание этих людей в конце главы. В шестой главе в начале я рассказывал, что КГБ это, – это очень большая такая организация, которая напоминает о сталинских временах, и которую воссоздал Лукашенко. Послушайте назад, для в продолжении нарратива я использую эту технику Клиффенгер, рассказывал истории, которые сложно перевалить западным читателям. Вот нарратив состоял из моих разговоров с людьми и с вкраплениями. Используя эту технику, я переходил с одной главы другой. и рассказывал о Лукашенко об отражении, о том, что Лукашенко однажды надеется быть в Кремле, быть правителем в Кремле. В принципе, я узнал, что когда Ельцин умер, Лукашенко хотел проникнуть туда и быть не во главе Беларуси, стать новым лидером Кремля. Владимир Путин сделал так, что человек из Беларуси не смог занять этот пост, стать лидером России. Знаете, после распада Союза многое было возможно. So, be, um, Лукашенко хотел быть лидером но so, also, Кремля, но у него не получилось. Я рассказывал о Чернобыле, uh, об ОМОНе, uh, о новой холодной войне, которая сейчас происходит перед нашими глазами. Я должен был рассказывать об этих всех исторических и политических фактах. И всегда я перескакивал между личными историями людей с помощью этой техники Глебхенгер ист к историческим краплениям. Что касается формата еще, мне очень повезло, теперь так повезло, что как никогда не везло никаким западным журналистам, потому что, как я уже вам говорил, я был в компании 10-15 человек, которых было разные образования, разные взгляды. Это белорусские друзья были, и они не только меня защищали и водили по Минску, иногда перевозили меня из одной квартиры в другую, потому что, когда началось насилие, началась охота за журналистами, и ОМОН начал стрелять журналистов. И поэтому мои друзья не просто перевозили из одной квартиры в другую, но меня по городу, говорили, что делать, чего избегать. И они также открывали целый мир материалов для меня на русском, потому что, вот не очень владею русским, могу немножко почитать газету на несколько слов, но глубокого понимания русского у меня нет. Поэтому, мои друзья... Открыли для меня этот источник информации? Целый мир статей на русском о Беларуси, о Путине, о Лукашенко и так далее, и тому подобное. Статьи эти обычно никто не читал из западных журналистов, потому что не было доступа или не было понимания. Поэтому благодаря этому я смог написать свою книгу всего прочего, у меня были источники, которые мне открыли «белорусские друзья», говорившие на английском. Дальше мне бы хотелось рассказать о том, что я считаю, что мои белорусские друзья – это герои. Расскажу, как я с ними работал. Как я писал в предисловии, большинство имен тех людей, которые помогали мне в течение недель или задолго до этого, я должен был их изменить. Все поменял, дал им псевдонимы, другие имена, потому что, несмотря на то, что некоторые не требовали этого. Я подумал, что однажды режим захочет найти людей, которые за этим стояли. Я подумал, что если будут настоящие имена друзей в книге, их могут найти, они могут привести к другим людям. Поэтому даже когда я встречаюсь с ними, я их называю другими именами. Это забавно выглядит, но и ужасно, на самом деле, поскольку... В какой еще стране в Европе вы не можете называть своих друзей настоящими именами? Нужно думать, опасаться всего, и цензуры, и диктатуры. К сожалению, только Беларусь, я думаю, сейчас. Настоящими героями моего, моей книги являются люди такие как Валентина, главная героиня, которая помогала мне общаться с пожилыми людьми, которым 80, но также и 18-летние были, которые сидели в тюрьме, которые вышли из тюрьмы, хотели рассказать мне о том, что произошло с ними. Я их интервьюировал, как живется в этой диктатуре. Иногда мне спрашивают о моей безопасности, Конечно, у меня есть западный бельгийский паспорт, и обычно ваш режим или белорусский режим не преследует активно людей из Запада. До того, как книга была опубликована, мне позвонили люди из безопасности и дали список людей из восьми стран, они следуют ехать. Там были не только Беларусь, но и Россия, Китай. И последнее, что я хотел сказать о том, насколько субъективны все эти голоса книги. Поскольку это люди, которых мы встречали на улице, первые встречные иногда меня просят показать тех людей. Иногда Валентина меня отводила. Но многие просто многие просто я сейчас на улице и задавая вопрос, насколько объективна эта книга. Можно сказать, что нет, это не объективная книга, это субъективный взгляд. Поскольку, как говорил Алиси Дамович, я пересказываю истории людей, которые сами все видели. То есть люди, которые подрывались пыткам, которые сидели в тюрьме. Иногда э, я задавал себе вопрос в начале этого всего. Помню, в самом начале, когда я записывал эти истории, о том, как фальсифицировались выборы, я всегда хотел это все проверить несколько раз, проверить эти факты. Но вскоре я понял, что 99% людей рассказывали мне правду о том, насколько это ужасно было и позже. У меня не было причин сомневаться в правдивости истории о том, как людей пытали в тюрьме, как их сажали туда, как издевались над мужчинами и женщинами в тюрьмах. Я чувствую, что они, эта история правдивы, И вскоре Amnesty International по другим каналам, в принципе, появилась информация о тех же людях, которые рассказывали эти же истории. То есть, есть ли субъективный элемент здесь? Да. Я записываю истории о том, как, что произошло с людьми, насколько это было ужасно, насколько отвратительно. И дело в том, что это сейчас продолжается. В последней главе, которую я хочу обсудить, до того, как вы сможете задать мне вопросы, того, как Елена с меня прервет, в последней главе я пишу, что, возможно, Беларусь не последняя диктатура Европы, но, возможно, первая диктатура Европы, а не последняя. Во-первых, почему? Потому что я долго очень думал о том, как мы определяем место Беларуси в Европе. И вдруг я понял, что... У меня целый конфликт с белорусскими друзьями, да? получается. Они говорили, «Беларусь в Европе, мы даже не можем путешествовать легко к вам». А я говорил, «Нет, вы в Европе». Они говорили, «Мы не в ЕС, у нас нет тех же прав, как у граждан ЕС». Хотелось бы просто сказать, что для меня Беларусь определенно представляет часть Европы. И это еще больше шокирует когда мы понимаем, что в такой стране мы наблюдаем, как режим издевается над людьми стреляет в них, пытает... Мы не говорим о южноамериканских режимах 70-х годов, в Мозамбике. Нет, это 20-е годы, 21 -го века. В Европе все происходит, это шокирует. Но почему я думаю, что Лукашенко не последний, а первый диктатор Европы. Потому что очень часто мы наблюдаем похожие паттерны. В своей книге я тоже рассказываю о том, что перед нами развивается новая холодная война. И, конечно, в этом всем замешаны Путин, Си пень В последние 45 лет, четыре лет, мы видим, что партии, диктаторы, которые до этого, которых называли крайне левыми, например, Советский Союз, левые коммунисты, они сейчас становятся крайне правыми. И а, такие авторитарные лидеры типа Путина и Лукашенко Сиципень, они делают то же самое, что и крайне правый режим, и это нацистский режим, фашистский. Но вы видите также ситуацию, когда... При, в рамках Европейского Союза есть страны, вроде Венгрии, которые не накладывают санкции на Беларусь. Как несколько месяцев тому назад Талибан занял Афганистан. И вы видите, как китайцы Си Цзиньпень сразу налаживают с ними отношения с новым... с Талибаном. Вот эти паттерны в режимов, режимах, которые ведут себя как крайне правые режимы, вот эти все паттерны пугают. И крайне правые европейские партии, например, в Венгрии и Польше, тоже существуют. И мы видим, как в Европе создается сильное давление на индивидуальные свободы. Пример вам из Польши, где вы сейчас находитесь, большинство из вас, вы знаете, что сейчас наложено, сегодня наложены санкции на Польшу, Европейским Союзом, потому что они очень своеобразно выражают свое мнение к к, к, к, к, к меньшинствам. Конечно, мы понимаем, что это сильно католическая страна, но на Западе Европы отношение к этому другое. И видим, как усиливается расизм. Футбольные команды не ездят играть в Венгрию, в Россию из-за этого. Будем давление на гомосексуальное меньшинство в Польше, о котором я уже говорил. Вот в рамках та, этой структуры вроде ЕС мы все движемся к столкновению, разделению даже, которое бы я назвал Западноевропейская демократия, как в Бельгии, Польша, Венгрия. Это все у нас, мы все вместе. Они все отличаются. Есть Черногория, Венгрия, Черногория. Вот все эти страны соседствуют с другими, со скандинавскими демократиями, например. Ну и в Турции у нас, в России есть... Авторитарные лидеры не так далеко. Все это, мне кажется, ведет не только к новому мировому порядку, но и к новой холодной войне. К войне 2.0. В принципе, это все, о чем я хотел вам рассказать, все эти все темы, о которых мы договорились с Еленой Наташей. Ну и слово «Елене». Думаю, что у нее есть вопросы. Лена, вас не слышно. Большое спасибо, Кристоф, за ваш рассказ, он был очень интересен, и у нас есть вопросы, конечно же. Первый вопрос – как сделать так, чтобы Запад не упускал из виду Беларусь? Когда у нас были протесты уличные, о нас писали, но сейчас, когда продолжаются репрессии, западные журналисты у нас... Заинтересованы. У нас более 800 политических заключенных, а журналисты не пишут. Я хорошо понимаю этот вопрос. Написал статью месяц тому назад, которая называлась... ...которая статья была о массовых убийствах евреев во время Второй мировой и немцы в 50-х годах говорили, «Вот мы не знали, не знали, что миллионы евреев погибли что... из-за нас». И я написал статью о задержаниях, о пытках в Беларуси. И в статье я написал, что, по сути, мы делаем сейчас то же самое, что и немцы делали после или во время Второй мировой войны. Мы отворачиваемся от Беларуси, но, к сожалению... Я больше работаю на телевидении. К сожалению, СМИ так быстро меняют свою повестку и так быстро обращают внимание на новые привлекательные революции, для них привлекательное, что как только происходит какая-нибудь революция или смена политического режима, они сразу смотрят туда. И я, честно говоря, вот помню, меня просили рассказать о книге о Беларуси в сентябре прошлого года, месяц спустя, выбор Беларуси, когда режим Лукашенко активно себя проявлял. Мне позвонили, но сказали, но, ну, честно говоря, Крестов Возможно, мы вас не пригласим, потому что еще что-то происходит на Гаити. На Гаити. Там, по-моему, был переворот государственный. И если там что-то произойдет, то мы вас не позовем. И так и случилось. Так произошло. Сейчас всех занимает то, что происходит на Гаити. К сожалению, я абсолютно связан, с, согласен с людьми, которые... Так считают и в книге своей я пишу, что после массовых убийств, убийствах, после массовых убийств и погромов в Сербии, когда Клинтон решил бомбить в середине 90-х Сербию, бомбить Белград для того, чтобы остановить убийство и эту бойню и меня белорусские друзья спрашивают, почему вы не делаете того же самого для нас сейчас? И я согласен, что это нужно, это следует сделать. Но из-за стратегического положения в виде буфера между Балтийскими странами и Россией, к сожалению, Беларусь находится в ситуации, в которой Польша находилась раньше. Очень много, несколько десятилетий. Так часто э, с Польшей так поступали. Э, все отворачивались с исключением британцев. Я думаю, что сейчас происходит нечто похожее с Беларусью, поскольку геостратегическое положение страны, и тот факт, что Путин поставляет газ Германии и Францию, тот факт, что Сидзинпин, Си Китайский. Глава Китая а, тоже а, работает напрямую с Беларусью для того, чтобы а, свои товары передавать на Запад. Это так ужасно что и означает, что белорусский режим, а, к сожалению, не почувствует в себе влияние Запада, какого бы мне хотелось. Спасибо большое. Второй вопрос. Публикации западных журналистов, влияют ли они на общественное мнение и на мнение политиков в европейских странах? И каково, каково их отношение, каково отношение обычных европейцев к ситуации в Беларуси? Интересует ли их ситуация в Беларуси или нет? Им интересно, но большинство из них не знают, что это такое. И многие мне говорят, вот я читал твою книгу, но я не знал, что там такая диктатура, я не знал, что там насилуют и убивают людей. Мы этого всего не знали, они говорят. Вы знаете, сейчас люди на Западе смотрят Netflix, сериалы смотрят, и не так сильно их интересует, что происходит вокруг. К тому же пандемия заставляет людей оставаться дома и пытаться понять, что происходит в их жизни, и они совершенно не заинтересованы вот в внешних конфликтах. Во-вторых, не так много знаний о том, что происходит в Беларуси. Никто даже не сильно интересуется и знает, что происходит в Балтийских странах, при Балтике. Есть люди, которые да, читают, мою книгу и похожие материалы, и говорят, да, нужно что-то сделать с этим. Но есть и группы лоббистов, чтобы что-то появилось в прессе, чтобы повлиять на, на decision makers в Брюсселе, в Европейском парламенте, в ЕС. Я иногда пишу, статью о Беларуси за два дня до их встречи. Вот таким образом я надеюсь повлиять на их взгляды, надеюсь, что кто-то переведет о них, ли они прочитают. Но, с другой стороны, Путин, Лукашенко, Синдзипинь, у них есть свои группы колоббиса в Брюсселе. И мы вот рассказываем об ужасах, а китайцы и русские, и белорусские представители, они покупают парламентариев, для того, чтобы на них повлиять. И вот эта машина лоббирования активно работает. То есть нам нужен фильм на Netflix о том, что происходит в Беларуси. Да, я так думаю, это была шутка. Нет, нет, это действительно такой был голливудский блокбастер Лукашенко. Не знаю. Видели вы или нет, но в этом фильме он отправляется в Гаагу, в трибунал и отвечает за все свои преступления. И, и, там... и там, в конце фильма взрывается Гаага бомбят про пролукашэндзские войска. Следующий вопрос вы с представителями госорганов, системы. Если да, то как, какое впечатление они оказали на вас? Кратко встречался, когда посещал выборные участки. Вся система, я, конечно, до этого тоже встречался с этими людьми. Когда мне нужно было убежать из страны, я надеялся, что... Ну меня сдержали тогда, потому что они обнаружили, что заобнаживались в стране и что-то надо было им делать с этим. Это вся система основана на лжи, и одна ложь влечет за собой другую ложь, которая еще больше. Поэтому политическая система основана на том, что в Беларуси есть два выбора. Как Колесникова тоже говорила. Или нужно сказать, что Мария Колесникова никакого преступления не совершила, и тогда ее нужно выпустить. Или нужно самому пристать перед судом. То есть можно уехать на дачу, конечно, и не говорить правду. И нужно соглашаться, да, говорить, да, да, господин Лукашенко. Если вы так будете делать, у вас будет своя дача, все будет хорошо, если нет, Most Belarusian, uh, officials I met. Yes. я считаю, что так и есть, на самом деле. По вашему мнению, Кристоф, сам издат, какую имеет силу? Я имею в виду, это такой советский феномен, который сейчас активно берет обороты в Беларуси. Честно говоря, когда в начале августа прошлого года я уезжал из Беларуси, я надеялся, что, надеялся, что интернет, YouTube, а может изменить ситуацию. Вот, Например, в книге я рассказываю, как люди фотографировали бюллетени и высылали, чтобы посчитать. И это доказывает, что Лукашенко не получил свои официальные цифры. И я думаю, что цифровизация вот эта, она будет означать, что коррупционный режим, диктаторский режим исчезнет. В Северной Корее нету СМИ или интернета. Но, к сожалению, Лукашенко доказал, что, блокируя интернет и арестовывая людей, которые работали на белорусские медиаканалы, он, к таким образом доказал, что даже цифровизация не может решить таких проблем. Может, разрешить политический, политический кризис в Беларуси. Спасибо. Наверное, последний вопрос. Мы, журналисты, часто обвиняем читателей в том, что а, они не хотят читать глубокий анализ ситуации. Возможно, мы сами виноваты в этом, потому что мы выпускаем короткие новости, видео, но... Формат этот позволяет ли нам объяснить сложные вещи читателям? Может быть, решением здесь может быть документальный фильм или книга? Я думаю, что да, и нет. В Бельгии, которая свободное, количество людей, которые читают книги, уменьшается. большинство людей просто просматривают новости, они видят там, ой, революцию на Гаити, там, то, то. И новости сами становятся чем-то быстрым и конкретно нацеленным. Многие журналисты поэтому так и делают, потому что их СМИ просят так делать. Не будем забывать об этом. Является ли это причиной того, почему люди не интересуются тем, что происходит, или меньше интересуются, я не думаю. А, возможно, их заинтересует то, то, что они увидят на YouTube. Но как, как Тихановский, помните, пытался с помощью своего блога что-то изменить в Беларуси, то своего ареста, пытался изменить с помощью своих каналов. Изменить Беларусь. Как на канале он выкладывал истории простых беларусов. Это новая медиаформа. Книга ⁇ это старая медиаформа, к сожалению. Поэтому я думаю, что белорусская революция не произойдет благодаря книгам. А скорее благодаря онлайн медиа онлайн-сми. Хорошо, спасибо большое, Кристоф, за вашу лекцию за то, что ответили наши вопросы, за ваш интерес в отношении нашей страны. Мы надеемся, что мы еще раз встретимся на Минске, когда все будем свободны. Большое спасибо. И до скорой встречи. Это все. До свидания. Спасибо всем, кто был с нами. Увидимся. До свидания.